Здесь есть предприниматель, который много лет уже у города берет в аренду землю для того, чтобы размещать аттракционы. И сейчас мы находимся в договорных отношениях, буквально сегодня подписан договор с нашей стороны аренды. Мы снова сдаем предпринимателю, потому что пока нет окончательного видения, каким будет парк. Мы не можем сказать, будут здесь аттракционы или нет. Но вначале поработают э, архитекторы, э, благоустроители. Э, поработают так, как будет выглядеть парк. Затем он будет выставлен на э, общественное обсуждение. Думаю, было бы... Хорошо, чтобы при разработке проекта ну, все-таки в каком-то виде аттракционно оставили. Колесо обозрения оставили. Тем более, перспективу мы хотели здесь устанавливать. Сейчас на 32-метровое колесо. Мы планировали поставить 80-метровое колесо. Ну, для примера, такое колесо находится в Анапе. И тогда будет виден действительно весь город.